Следующее масло – это перечная мята. Благодаря своим мощным свойствам масло перечной мяты стимулирует кожу головы, избавляет от перкаки и даже от шеи. Исследования показали, что масло перечной мяты способствует росту, росту волос в течение 4 недель постоянного использования оно устаряет рост полос, увеличивает толщину кожи, количество фолликулов и, и глубину, помогает уменьшать воспаление кожи. Масло перечной мяты также можно использовать для повышенной мозговой активности, улучшения настроения, снятия напряжения или головной боли. Добавьте 2-3 капки масла перечной мяты, шампуни и кондиционер для волос для быстрого пробуждения во время утреннего душа. Все эфирные масла для волос можно заказать с 25% скидкой. Переходите в описание видео, переходите по ссылкам и пишите мне. Я обязательно вам помогу сделать такой заказ. Очень важно покупать мас масла только со 100% эффективности, то есть они должны быть чистые, эфирные масла, без всяких добавок, как в аптеках. особенно если вы планируете его внутреннее или местное применение. Вам видео было полезно? Поставьте лайк. Вам же не трудно, но мне будет приятно. И также не забудьте подписаться на канал, нажав на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео.